Я хочу. Я хочу. Я Да. Да. Да, Sal der derro Продолжение Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇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 bye, -bye. bye, -bye. Я пудель, че? Я я Давай, давай, давай, давай, все давай, давай, давай, давай, у тебя тихо всё по ты Спасибо, спасибо, пока.